Мы пришли в парк, у нас пикник традиционно, нам понравилось, очень страть в пикнике, а в парке, смотрите, танцы, такой задорный, Пример. Забыла сегодня очки свои, зато мы много-много хлеба купили, будем рыбакать. Вот как у людей, смотрите, столик, видите, как все, все по-культурному. Чипсы вот такие продают В такой упаковки. Две упаковки. Одна и вторая. Мы посмотрели, что берут испанцы. Но ну, вот их выгоднее всего брать и больше всего их разбирают. Поэтому мы понаблюдали и решили их взять. Дети уже побежали кормить. Кормить крокодилов! Тут их по-другому не назовешь. Это да, я даже запах рыбы слышу. Это на рыбе пахнет. Что не говори, но испанский народ задорный. Смотри, какой велосипед! Дядя едет. Смотри, видишь, что это такое за конструкция? Обалдеть! Я не знаю, может ты сам такое сделал. видов глицинии, вернее, цветов. Розовая, сиреневая. Вон дальше белая. Красавица. Ух, ах, как она блохнет. Что там рыбаки, как у рыбаков ловится рыбка? Хотя смысл здесь с удочкой сидеть. Все с очком можно взять даже руками. Давай. Давай ручку. Но Сегодня. Да, вон Янечек. Смотрите, как люди хорошо придумали. Стол, стулья, скатерть. Как все, Как все по-человечески. Но нам некуда такое покупать. Нам не где-то все хранить. Мы пришли на паровозчики покататься. По идее бесплатно. Но нам так сказали. Заходим. Ноль евро, ноль центов. Вот такая вот красота. Идите сюда. Давай, давай, да. Давай. Так это багаж или нет? Мама, это тут еще. Так вообще можно и сюда. ну ладно, давайте мы здесь. Я стала Супер. Здесь еще экскурсия, рассказывает, Ну, понятно, все на испанском. Ой, это мы через мостик будем ехать, да? Да-да. Аля-де-реча. Это надо куда-то повернуть направо. Удивительно, что это все бесплатно. Просто приходишь, смотришь расписание... И тебя не денег. С этой стороны тоже вот рыба. Спускаемся к речке. Ой, как красиво. Помните, мы впервые именно здесь рыб увидели больших? Ой, как мы разворачиваемся. А? Ой, мы еще куда-то поднимаемся. Наши березки. Заехали еще на один мостик. С правой стороны тоже гольф поля. Все, мы приехали. Ваше путешествие завершено. Все, ребята, выходим. Да. Ребята, думала, как поставить телефон? Все выставила я в вам дереве. Немножко также что то загрустила. Я после того, как мы проехались по парку, я просто сравнила наши парки в Украине и парки здесь. Знаете, вот в этом есть огромная разница. Здесь ты приезжаешь, все новое, все в большом количестве, площадки в большом количестве, не похожи друг на друга, все это бесплатно, туалеты с музыкой, туалеты есть, которые сами. Закрываются после того, как ты вышел, и там минутная идет уборка, все моется после тебя, и потом только ты можешь нажать на кнопочку, он через минуту ровно откроется для другого человека. Все очень чисто, это все бесплатно. Бесплатный паровозик, на котором мы только что проехались, паровоз экскурсионный. Я так понимаю, что для властей здесь это такие... Ну, это копейки, это ничего не стоит для да, властей сделать вот такой паровоз, экскурсионный. А сколько удовольствия и сколько ты всего узнаешь, ну, это если знаешь язык, естественно. И вот почему у нас не так? Мы приходим в наш парк, у нас парк требующий ремонта, эти качели уже страшные, грязные, и за каждый шаг тебе нужно заплатить, пойти в туалет ужасный у нас туалет ты должен заплатить за какие-то аттракционы которые уже давным-давно не реставрировались и на них страшно реально пускать детей ты тоже должен заплатить а здесь здесь бесплатно даже вот у нас я просто помню дети смотрели на веревочные парки и веревочные парки на ну, там есть для маленьких для средних для взрослых и цены там, ну я уже не помню, по-моему, от 50 гривен выше, там за сколько-то минут, или там 20-30, но ну, я не помню, честно говоря. Здесь веревочных парков столько много, и все это бесплатно. У нас вроде за последние года, вот лично наш город Днепр, в котором мы жили, в него начали вкладывать деньги, начали появляться новые парки, и... Сейчас просто грустно, что все это будет разбиваться, что все это было, получается, зря. Да, у нас и дороги в последнее время начали делать, хорошие дороги, и сейчас все это будет уничтожаться, и уже уничтожается, и просто стало грустно за страну. Это такие мелочи, вот это вот то, что мы всем вот сейчас здесь пользуемся, наверное, на выходных, да, семьи пользуются вот этими всеми благами, ты же смотришь красивый клумбы, везде лавочки, урны. Все как-то так... Все так по-домашнему и для людей. И ну, это, я считаю, заслуживает каждая семья, заслуживает каждый человек. Ведь в Украине тоже люди платят налоги. Из этих налогов можно было очень много всего сделать. Но, к сожалению, у нас это как-то по-другому работает. Смотрите, какие скамеечки. Пришел, сел отдыхать, ножки вытянул и вперед. Проводишь... Опа, с пользой для тела. Так, ну что, поехали. Чё просто сидеть, когда можно вот так покрутить. Как на велосипеде. Класс. А ещё вы слышите разговорную речь? Вот в парках я учу испанский язык. Очень много полезных фраз, которые очень-очень хорошо откладываются в голове. Ринатос идёт. ты тоже да. песок Травим пало. Пало ладно. Ты надо на три минуты. Я уехала. Будешь крутить? Я Я я в сторис снимала. Сейчас столько детей. Это место похоже на Турцию. Такие сосны пушистые. Как в Турции. Смотрите, сколько твары. О, давай еще раз. Давай, давай. Держи, держи. Молодец. Молодец. Умница. Все, сам умный. Он... Молодец. Добавляем. Леночка, я помогу. Вкусная, да, да? Давай, давай, да? Хочется пить, пить, пить. Все, а -а -а. не ломайте экран, пойдемте. Смотрите, как круто здесь сделано. Вот э, с одной стороны мы только что через мостик прошли детская площадка. Вот лодочная станция. Дальше футбольное поле, баскетбольное поле. Для маленьких деток площадка. Потом еще там ракета. На той стороне веревочный парк. Там дальше, там дальше деревянный домик. поэтому сейчас, наверное, к нему через него будем идти. Ну, кстати, ребята тренируются с велоснами. Можно взять на прокат. Поплавать. Лодки, каноэ, байдарки. Целуются, а мы все видим. Вот, смотрите, сколько тут всего интересного, то, что можно взять на прокат. Ну это школа, Escuela Deportiva, муниципальная. Это му муниципальная школа. Ух ты! Я это можно приходить заниматься. Причем, наверное, бесплатно, если муниципальная. Так муниципально это бесплатно можно, наверное, заниматься? Вот Это-то да. А у нас есть вообще бесплатно что-то? У нас муниципальная есть наша страня а? Фантазия. Там где была муниципальная школа, куда я ходил, по-моему, меня бесплатно ходил. Не, ну когда-то, может сейчас... быть, и было в Советском сейчас Союзе. Сейчас там уже, да, сейчас там уже все там строят. Алиф там строят свой подхадный угу. парк. Понятно. Это была единственная школа, по-моему. Угу. Спортивная бесплатно. Да, да, да, мы идем домой уже.